Уважаемые любители охоты и рыбалки, сегодня мы предлагаем вам посмотреть специальный репортаж о весенней охоте на уток в Анголасском лусе вблизи села Титары, на одной из боковых речек, впадающих в реку Лену. Многие охотятся на островах, но мы предпочитаем таежную местность. И в этом году мы также не изменили своим привычкам. Таежная дорога требует серьезной предварительной подготовки техники. Опытные водители, родной в сердце у вас, дополненный вспомогательным оборудованием, помогут нам добраться до заветных мест. Да, наверное, ребята уже все глаза проглядели. Мы находимся еще в пути, но то и дело над нами пролетают стайки гусей или уток. Молодым охотникам не терпится изведать охотничью удач. Все, убили? Да. А вот и первая добыча. Старик Байнай не обошел стороной одного из наших охотников. Поздравив счастливчиков, мы устремились вперед вырывать у таежной дороги трудные километры. Чтобы добраться до заветной цели, нашему охотнику приходится изрядно потрудиться. Не всегда техника спасает нас, порой мы спасаем технику. Наконец, мы на месте. Наш авангард встречает нас дымом костра запахом таежного ужина, теплой палаткой и первыми серьезными трофеями. И вот он, долгожданный момент, охота началась. Успехом вас, да? Успехом. Портура улучшилась. Да, да. Молодцы. Угу. Вот сегодня одна из наших бригад э, удачно посидела. Вот, и налетела стая гусей, гуменников. Вот они оставили трех гусей. Ну, Охотники показали себя опытными, потому что они не растерялись, подпустили близко, не стали издалека стрелять. Ну и результат налицо. Этот скрадок построен по типу Венеции, то есть э, на сваях и на, э, на лиственничном материале. Вот, э, настил то же самое из э, таких небольших деревьев и сверху вот натянут э, скрадок-палатка. Поставили несколько скоротков, опытных охотников учить не надо, а вот начинающие могут воспользоваться нашими советами. До этого маскировка Он Маскировка ланар. местный Он главное внимание на Сахавигар, ботрон, заряд. Вот на сахар бейте. Вот на сахар на сахар на сахар мы на юбечах муда, вон чехах муда, сели мы мон чужун, а Он это ладакна бог. Дорого возряет он, ухула вакка, бог в среднем в день добывали по десятку два уток. Это Борис Олебевич у нас. Молодец. Боряджан, ваш улов показываю. Поздравляю. Пятый день охоты. Пытаемся созвониться с миром. Не получается. В общем, абонентам, клиентам GlobalTel рекомендуем связываться с внешним миром где-то в 7 часов утра по якутскому времени после этого э, связь становится практически невозможной вот сейчас 9 часов связи уже нету и по всей окрестности походили вот на машине стоим связи никакой нет Охота – это не только одни удовольствия, но и тяжелый физический труд. Поневоленно гуляешь аппетит. И полевая кухня – удовольствие не меньше, чем сама охота. А отличный повар – это лучший друг охотника. Порыбачить днем, чтобы угоститься свежайшим уловом, обязательно. Папа Якутский называется С кишками, с потрохами Сегодня рыбный день начинает шкварчать Ах. а комментировать все это не было сил приятного аппетита Мы находимся понутки летают на одной из речек которые впадают в реку лену где-то порядка 40 километров от реки вот позавчера вроде был нормальный лед ночью правда а этой ночью практически не было видать ледоход еще к нам хангалаский улус не пришел Утка еще в таежной местности массово не поднялась. Но позавчера так летали. Вот, поэтому мы решили сегодня сделать сплав по этой речке. Где-то это получится у нас по прямой километров 7. А по вот по этой речке километров 25-30. Все, поехали. Вот оно, напряженное ожидание волнительного момента, когда с треском крыльев и кряканием из травы или воды вылетит дичь, и так за каждым поворотом речки. Мы сидим по обе стороны на бортах лодки, и каждый из нас гребет только одним веслом и контролирует для ведения стрельбы удобную для него сторону. Чурок, свистонок. Почему не стреляем, виноваты лишь только новые правила. Это была уточка. Весенняя природа изменчива, только что вовсю светило яркое солнце, и тут же может идти снег. Надо суметь в азарте отличить утку от селезня, вот как сейчас. Утку провожаем взглядом, а красавец селезень кряквы, заветная мечта каждого охотника, наш трофей. Ну мы завершились плав. где-то плыли 6 часов, это по прямой, наверное, по дороге километров 6, по по речке километров 25, даже больше, наверное, да? Ну, нормально, хорошо. Взяли порядка 12-13 уток. Ну, теперь нужно собирать лодки, выходить на дорогу и идти обратно по дороге километров 6. Это займет по лесной дороге часа полтора. Весенняя охота приносит нам, охотникам, удовольствие не только в виде добычи дичи, но и созерцания, пробуждения нашей северной природы. Особенно это заметно во время сплава по речке. К нам открываются все новые и новые красивые уголки нашего края. смотрите программу охота и рыбалка в Якутии и рыбачьте и с нами удачная вам охота и в завершение прогноз погоды от нашей передачи гуси и утки были необычно жирными верная примета долгой весны